Привет, чуваки! Как и обещал, записываю видео с лучшими картами для разминки. Правда, я припоздал немного, но теперь постараюсь заново взяться за канал и выпускать видосы регулярно, так что можете подписаться. Ну а сегодня говорим о тренинге АИМа, реакции и всяких ваших спинно-мозговых рефлексов, которые и помогают вам делать эйс, оставшись один в 5. Если разминаться с ботами вы не любите, то напоминаю, что вы можете делать это на дезматче, на фрифолл сервере или на каком-нибудь сайте типа АИМ 400кг, а если любите, то у меня есть что вам предложить. Первая карта на сегодня – это классика. По крайней мере для меня, потому что я юзаю ее очень давно и называется она АИМ БОТС. Здесь вы можете тренить свою точность, Реакцию, меткость, спрей и все в таком роде. Очень круто здесь то, что вы можете настроить сразу огромное количество вещей. Можете взять любое оружие, сделать ботов движущимися, добавить ящики, стены, убрать у ботов армор или шлем, чтобы тренить пистолетку, и так далее. Настроек реально целая куча, и играя с ними можно выбрать оптимальный вариант именно под вас. Советую, кстати, эту сложность постепенно увеличивать, ведь, немного поиграв на изичных настройках, вы уже пристреляетесь, разомнетесь и вам будет полегче. Следующая карта тоже очень популярная и на ней тренят многие проигроки, это Fast Aim Reflex. Тут хишка в том, что боты двигаются и от вас, а вам нужно выживать, отстреливаясь от них. При этом важно, что если вы подойдете к краю, то они могут вас еще и резануть, то есть пропустили пару ботов и смерть. Можно конечно не подходить к краям или прописать команду бессмертия в консоли, но это уже каждый решает сам. Мне эта карта очень нравится, тут все достаточно реалистично, боты двигаются нелинейно и можно хорошо потренить свои аим по движущимся решениям. На таких картах я советую делать килов 200 не меньше. Это позволит вам нормально так размяться и вы будете на изи чаковни чуваков, которые зашли в матчмейкинг без подготовки. Третья карта уже сильно отличается от первых двух, потому что она нацелена не на стрельбу, а на движение, распрыжки, подсадки, ну и всякие такие мувы, связанные с передвижением. Здесь представлены разные игровые ситуации. То есть вы будете тренить именно то, что вам может реально пригодиться. Мапа супер полезная, и если вы такой же криворукий прыгун, как я, то она вам сильно поможет. Кстати, если все совсем плохо, то вы всегда можете заюзать подсказку, чтобы долго не мучиться. Но мне даже это, как видите, не всегда помогает. Надо было потренироваться, прежде чем тренироваться на запись. Ну и все чуваки, такие вот дела. Так разминаюсь лично я и советую вам делать также. Можете писать в комментах, какие фишки используете вы, а также не забывайте подписываться и ставить лайки. Удачи!